Те, кто это затевают, затевают вот это все этим людям я адресовываю. Доиграйтесь! Пост Дмитрия Зодчева на YouTube-канале Донфильм. Я вновь обращаюсь к вам за помощью и поддержкой. Немногим больше трех месяцев назад была начата активная фаза строительства народной киностудии Донфильм. Мы обратились к вам за помощью, в том числе через это видео, на котором видно, как только готовился котлован под фундамент. И вот, благодаря вашей поддержке, здание киностудии возвышается, подтверждая, что невозможное возможно. Народной киностудии быть. Герои-энтузиасты, которые почти без выходных в непростых условиях возводили здание изо дня в день, Доказали своим трудом, что не боги горшки обжигают. Все самое грандиозное создается нашими руками, руками простых людей. Предстоит еще много работы, и самое необходимое на данном этапе – это сохранить достигнутое и сделать возможным начало съемочного процесса. А для этого крайне необходимы двери, окна и отопление.